Сегодня 5 апреля. <coughs> Такой у нас снежный, сырой и зимний апрель. Сейчас всего 7 часов утра. Хотелось просто заснять наш апрель. Апрель лето на берегу Балтики. Вот моя чаечка. А Ее почти не видно. Сливается. Она беленькая. Беленькая. И все вокруг беленькая. Привет, друзья. Идет снег весны, как будто бы даже и не предвидится, а так хотелось уже давно тепла, да, но ничего, тепло тоже придет, ведь времена года, они не зависят от нашего желания, они приходят и меняются. Ну, вот насколько этот снежок выпал. Даже я и не могу подумать, как долго он будет. Скорее всего, завтра он и уже сегодня к вечеру начнет таять. А как, друзья? Немножко грустно. Ну, хватит грустить. Тогда-то будет тепло, солнечно, и я пойду на берег моря. Сегодня тихо. <coughs> Снег падает, почти вертикально. Легкий такой ветерок западной. Удачи всем! Пока!